Всем привет, с вами Юра, про GeekMedia И сегодня будет наше первое предновогоднее интервью Где я поговорю с Олегом Раптовским Задам ему вопросы, которые задавали вы И те, которые придумали мы сами Мы сегодня находимся в локации Это классное игровое пространство В котором можно поиграть настольные ролевые игры Ребята, смотрим Итак, всем привет, с вами Юра, про GeekMedia И сегодня с нами Олег из фабрики игр Который ответит у нас на ряд вопросов Олег, смотри, часть вопросов я собрал Из группы твоей Часть вопросов я забрал из группы из своей, часть вопросов, соответственно, мы с ребятами из гигмедии помозговали и решили спросить тебя о самом актуальном, насущном и каверзном. И начнем прямо с первого вопроса. Ты мне скажи вот такой вот момент. Вот у вас был магазин, как вы из магазина только решили стать издателем? После магазина мы стали оптовым игроком, обслуживаем множество магазинов и решили добавить себе в портфолио в свой актив и издательство мы решили попробовать исследуя опыт наших больших братьев что издавать игры это хорошо создать свое собственное издательство назвали его фабрика игр и теперь издаем играм смотри хорошо как связан с фабрикой игр магазин карплейс просто момент в чем смотри я у вас сделал пару заказов и все время я, ну то есть не все время но время от времени выбрасывает на их сайт и даже когда к вам заходишь на страничку фабрики игр вот эта предзаказная страница на ней сверху пишется там, магазин CarPlay, к... купите карты Magic. Ну, это okay. то, с чего мы начали. Мы начали заниматься розничными продажами с 2006 года, то есть нам более 10 лет уже. Действительно, мы начали с карточек магии, как розничный магазин. Продавали отдельные синглы. Барыжили, короче. Можно сказать и так. Да, было такое дело в нашей истории. С 2014 года, мы к этому времени уже обладали некоторым опытом оптовых продаж. Мы э, занимались ну, перепродажей э, других издательств, которые были к тому времени на рынке. Тоже барыжили. Почему ты так говоришь? Да, ладно. лишь немножко зайти если все сводить к барыжили, то конечно, да. Но мне этот термин не очень симпатизирует, потому что мы. Просто продавали игры. Ну, тогда отклонимся просто от фирмы «Барыжили» и больше не будем его употреблять. Да. А, скажи, вот смотри, вот на тот момент, когда вы вышли на рынок с фабрикой игр, это сколько это получается было, полтора года назад где-то, да? Ну, может быть, два. Ну, мы молодое издательство. А вот смотри, на этот момент уже а, были такие платформы ну, для краудфандинга и для предзаказов, как Бумстартер, Crowd Republic. Почему вы решили свою сделать, а не пользоваться одной из тех, которые уже есть? Мы сделали свою платформу, потому что мы любим экспериментировать. Нам было интересно это сделать, мы это сделали. Блин, То есть надо. просто как, как эксперимент получается? То есть вот ну вот. сначала было все? это как эксперимент, да. Нам было любопытно поставить перед собой цели, добиться. Сделать свою платформу. Почему нет? Ну вы довольны в тем, что получилось в итоге? Мы довольны. Ну хорошо, а такой вот момент смотри, Вот многие издательства, ну, крупные в том числе, вот ко мне незадолго после тебя придет Дима из Эврикуса. И они, например, не делают никаких предзаказов, они все время выставляют сразу игры на полке. Почему вы так не делаете? В чем прикол? Скажу тебе честно, скорее всего, мы к этому придем опять же в следующем году. Есть разные причины, почему мы так хотим сделать. Мы сейчас нацелены на представление наших игр в сетях. Вот, сетям не всегда нравится формат того, что издатель занимается сбором предзаказов, тем самым собирая сливки Это не нравится участникам рынка, это не нравится маленьким магазинам Потому что они считают, что мы забираем деньги из их кармана Они могли бы продавать игры самостоятельно и делали, возможно, какой-нибудь акцент на наших играх Поэтому в следующем году мы немножко поменяем формат и будем часть игр э, выпускать на рынок уже без э, использования нашей платформы или какой-либо другой. Ну да, в принципе, многие говорят, что и у нас, что за рубежом, что вот эти вот все предзаказанные платформы, в том числе, в том числе Kickstarter тоже самый, они убивают розничные продажи и не дают жить маленьким магазинам. В частности, вот неоднократно писали в иностранных э, соцсетях и в иностранных блогах, о том, что вот эти вот Kickstarter проекты, особенно, которые э, помнят всякими плюшками и всякими промками они не дают э, нормальной продажи магазинам, которые, в принципе, могли бы ну, первичные продажи делать очень хорошие. Ну, я с этим соглашусь. Да. А магазины, в первую очередь, получается, что это как раз, ну, не считая вот которые у нас, нет, за редким исключением, а, за рубежом, например, магазины вокруг себя строят некое сообщество. Вот вы не хотели бы открыть себе пару таких магазинов, которые были бы, скажем так, точкой э, концентрации и точкой привлечения новых игроков в, к настольным играм? Мы помогаем магазину, мы высылаем бесплатные экземпляры, чтобы они могли не вкладывать свои деньги в образцы, чтобы у них можно было взять и открыть нашу игру, показать ее людям. Ведь самые большие продажи делаются тогда, когда человек, который испытывает проблемы в подборе игры, может попросить продавца открыть или просто взять с полки открытый образец, посмотреть, что внутри. Потому что у нас настольной игры продажа идет за счет упаковки, и за счет, счет того, что внутри игры, как ее продаст продавец? Ну, смотри, тогда интересный вопрос будет. Вот из того, что вот за этот год вы сделали, вот какая игра у вас из локализации лучше всего пошла? В из этом того, году хот нас такой. В этом году у нас, во-первых, завершился практически тираж Муротопе, общий тираж игры, который пережила эта игра это уже 4 с небольшим тысяч копий. Ничего себе. В следующем году мы планируем тираж увеличить, сделать уже больше пяти тысяч копий. Думаем дальше о развитии данной игры, сделать недополнение в сотрудничестве с компанией iSpeak Lodge конечно же. Но это игра права, на которую вы купили, правильно получилось? Да, это игра права, которую мы выкупили, но тем не менее мы планируем работать вместе на ее дополнение. А из локализации, если брать? Из локализации большой успех, на мой взгляд, был у нас, при сотрудничестве с компанией Plan B, игра «Мертвый сезон по щелчку». Её mm -hmm. прям активно люди берут? Её активно люди берут, да. Мы делали на неё э, ставку, и действительно вышло так, как мы и планировали. Мы э, распродали большое количество копий. Я думаю, что среди локализации она э, самая успешная за этот год. Хорошо, а что вот из такого вы сделали за этот год, потом, поскольку сейчас вот новогодние праздники, уже скоро да, завершается год, все подводят некоторые итоги. Вот что за этот год вы сделали такого, чем вот вы действительно гордились. То есть, например, выпустили какую-то игру классно, да, вы какие-то провели мероприятия интересные, как бы, да? вот я знаю, вы в игроков не участвовали. Ну что, вот, что вот такого ты отметил, что тебе запомнилось как у вот достижитель в этом году. Ну не твоего а именно игр спасибо. Я очень рад сотрудничество с компанией Ела. Нам очень комфортно с ними работать. Мы выпустили от нее, от этой компании две игры: "Формула скорости" и "Сказочные земли". Я рассчитываю, что в следующем году мы продолжим сотрудничество с этой компании. Мы нашли синергию с этой компанией. У нас очень хорошо с ними налажен процесс производства игры, участие в этом процессе. Все получается быстро, срок. А, давай тогда сразу тебе проехал вопрос задам небольшой. А, угу, вот формула скорости, не знаю, я обожаю игру. А, к ней должен быть и дом. А, когда формула скорости, вот вам в чате часто там задают вопросы, в чате вашей группы, когда все-таки приедет формула скорости и когда будет дополнение Вы разослали, кстати, эти самые базы тем, кто сделал предзаказ? Или все ждут? Нет, мы разослали уже базу. Сейчас мы ожидаем дополнения к ней, тоже будем отправлять нашим бейкерам. Она уже к нам направляется, к сожалению, по разным причинам в этом году мы ее уже не получим. Не попали, мне не ну, смысле все не получили или уже часть получили? Ты про дополнение говоришь? Не, я про базу, наверное. Базу мы уже разобрали. А, ты раздали уже, уже спросил. Понятно. Ладно, хорошо. А что вот, а, какие вот про новые, то есть про то, чем ты гордишься, ты уже сказал. А вот упущения какие у вас? Что, что ты хотел бы исправить в следующем году или, или не повторять в какую-то определенную ошибку то есть например я не да. знаю уволили своего менеджера, там уволили маркетолога того человека который пишет комменты в группе там не знаю, уволили всех уволили один олег остался то есть ты сам пишешь комменты что вы вы бы исправили ты прям как с языка снял то что мы хотим э, иметь игру уже напечатанную на момент расположения на нашей платформе чтобы она уже плыла или была уже на нашем складе и только потом открывать предзаказ либо не, от, не открывать, если мы хотим а, сконцентрировать внимание на этой игре для широкой публики и позволить нашим а, клиентам, нашим магазинам а, самим собирать сливки. Я понял. Ну а тогда, смотри, вот как раз, если уже говорим о предзаказах, о будущих проектах, а, расскажи, может быть, какие игры вы будете давать в следующем году, что вы, например, взяли с Cessna, потому что всех, всех же это интересует, все вот, вот это наше диковое сообщество, которое во всех этих, во всех группах всех издателей, и у нас в группе в том числе, они все интересуются, почему у нас в этом году никаких вот, кроме вот того, что э, объявили блокаут э, Гонконг, да, в принципе, пока анонсов соответственно, ну, или я что-то пропустил, или я просто их даже не видел. Где они все? Куда спрятали издатели все анонсы? почему нет все сдержано, то есть да, до публикация на проект наверное поэтому то есть люди хотят уже э, произвести какую-то работу подписать контракты э, когда мы можем четко сказать нашей аудитории когда будет проект потому что сейчас мы только собираем обрабатываем информацию подписываем контракты и мы не хотим наступать на грабли на которые мы наступали в том году когда мы объявляем людям некоторый срок а по разным независимым от нас причинам он отдаляется отдаляется это негативно сказывается и на мнение о нашем издательстве поэтому мы будем объявлять э, список игр которые мы предложим нашему рынку чуть позже вы на данный момент наверное самый молодое издательство на нашем рынке из тех кто занимается локализациями именно локализациями и в таком ну, большом объеме есть компании мелкие которые там сделали по одному по две локализации. Вот сейчас есть, я не помню, честно говоря, ребята, как называются, Pro Board Games. Они будут сдавать игру uh, Requiem One, Vampire Night. Но это как бы они больше пока ничего и не делали. И, uh, и это чисто фанатский проект. То есть получается, что в принципе вы, пока из издательства, которое занимается указательство, самое молодое, как вам при этом удалось взять себе в каталог Воинов Тух одной из первых игр? Это такой, знаешь, просто я прекрасно знаю эту игру, я в нее играл еще давно, я ее поддержал во втором Кикстартере мне она приехала, у нас э, ребята все от нее очень фанатеют. А, игра отличная. И весь прикол в том, что это, знаешь, это такой как бы моби-дик в мире настольных игр российских, потому что игра сама очень большая, коробка у нее. А, она внест очень много, и доставка ее в Россию получалась по цене практически самой коробки, а коробка сама не дешевая. Поэтому все ей грызли, все мечтали в нее поиграть, но ни у кого ее как бы практически не было. И тут приходит молодое издательство и говорит, типа, ребята, вы конечно все, все, конечно, здорово, но мы делаем воина к туху И все немножко как бы прифигили. А, я помню просто, как я следил за этим проектом, я же взял себе русскую версию у вас, тоже самое поддержал, а, английскую как бы буду продавать, видимо. Но фишка в чем? В том, что у многих тогда вот в комментах, в том числе, было некоторое неверение, типа, пришли какие-то люди, никому ничего не дали, а, собирают деньги на игру, которую никто никогда не а, собирался издавать, потому что все боялись. Почему вы не побоялись? И почему вот Питерсон Геймс согласились вам ее дать? Ну, э, отвечая на твой вопрос, я скажу, что мы любим экспериментировать. Поэтому нам <laughs> хотелось... Фабрика игр, издатель-экспериментатор. Да, да, вот это правильная характеристика нашего издательства. Мы любим экспериментировать, поэтому мы и пообщались с Питерсон Геймс, видимо, заразили ему наш, нашим энтузиазмом. И э, несмотря на то, что тогда в нашем портфолио была да. одна игра, Которую мы да? напечатали по локализации. А что-то было до этого, да? В а что до этого было? Что не было ничего. Не было, было. ничего, а не было ничего. Было. Поэтому э -э -э звезды так упали, что. Древние проснулись и вы да, Древние проснулись, и мы взяли эту игру себе. А да. что получается? То есть, в принципе, получается, что просто даже никто Питерсонов не спрашивал, что до этого? Я думаю, что все обходились стороной боялись, предполагая, что настолько здоровую игру наша комьюнити не сможет поглотить. Ну, то есть, в принципе, вы Глумхейвену проложили дорогу, да? Да, это мы да. Я думаю, что это наша заслуга. Но тогда вопрос в дополнении и недополнении, скажем так, в другие издания. Лично от меня, как от большого фаната игр серии по щелчку, что вы планируете? Ну, то есть планируете ли вы издавать ковбойский по щелчку, который классический фликмат? У дополнение интересный с лошадями, с детям и так далее. Мы считаем сейчас этот проект, но он получается дороговат. Потому что его комплектация более дорогая, чем у по щелчку Он состоит из деревянных компонентов, и цена, которая получается после таможки, после воза с той моржи, которая хотят взять себе магазины, делают игру достаточно дорогой. Она дороже, да, чем? Она дороже, в да. Она дороже. Она, понятно. Поэтому мы рассматриваем этот проект к изданию, но с опасением. Опять же, если мы захотим проэкспериментировать, то мы издадим. Пока, вот прямо сейчас и завтра, это еще не решено, к сожалению. Понятно, будете экспериментировать с деревянным ниплом, если что, я понял. Ну, с деревом мы планируем проэкспериментировать. У нас есть несколько проектов в задумке, есть несколько расчетов с деревянными компонентами. То есть какие-то наметки у вас на будущий год уже есть, да? То есть вы ведете переговоры? Мы ведем переговоры и мы хотим часть производства перенести в Россию. Это связано и с сертификацией усложненной, и с тем, что можно снизить себестоимость, производя часть компонентов в России. А, смотри, а, вот вы сотрудничество с планом B. Да. У них есть две интересные игры. Про одну спрашивает Владислав Попков, это ваш подписчик, и это человек, который ведет блог AM Geek Now. Это, По-моему, в Симферополе находится. Да. Он спрашивает как раз типа про игру от плана B, Heaven and Ale. Это игра про то, как монахи варят пиво. Такая достаточно комплексная евро. Не хотите ли вы ее издать? Рассматривали, рассматривали ли вы ее издательство или нет? Ну вот, Юра, смотри, рассматривали ты мы все. Чтобы издать на игру, должны сложиться множество факторов. Должна быть хорошая математика от правообладателя. Должна быть хорошая отпускная цена, чтобы после официальной раздаможки, после уплаты всех налогов она была на рынке у нас конкурентоспособна. К сожалению, иногда получается так, что игра хорошая, а после производства тиража, после учета всех накладных расходов, цена, которую мы даем конечному потребителю, она не неконкурентоспособная, никто серьезно не будет рассматривать эту игру в покупке, потому что у нас каждый месяц выходят там десятки игр. Итак, давайте вернемся к нашим баранам. Расскажи мне вот из того, что вы в этом году издали, какая игра тебе больше нравится? Мне нравятся две игры. И две эти игры принадлежат компании Ела. Угу. Теперь уже нам, русскому... Это компания компания это и игра сказочные земли и формула скорости понятно ты в них дома играл вообще с семьей <laughs> я планирую поиграть с семьей в формулу скорости на новый год конечно мы ее тестировали перед тем как брать эту игру но поиграть с хорошей компанией достаточно много понятно то есть ну как я надеюсь что тебе она ребятам понравится домашним потому что игрушка реально хорошая давай вернемся к паре вопросов от наших подписчиков дмитрий китич спрашивает не хотите ли вы взять на локализацию игру Wingspan? Это игра вот джейми Тейм, автора Серпа, чартер Стоуна, виноделия и так далее. Игра, которую сейчас он пиарит на Инстаграме. Вот что вы думаете? Не смотрели вы на нее, в ее сторону вообще или нет? Ну, серьезно, я скажу, что мы на нее пока не смотрели. После этого вопроса я обязательно на нее посмотрю. Я думаю, даже кто-то из нашей компании уже на нее посмотрел. Понятно. Так. Поехали дальше. Вот интересный вопрос от, от Романа Кузьмина. Смотри, он прям такой с заходом. В канун Нового года во сне к тебе явилась картонная фея и сказала, что ты был хорошим приезжим настольщиком, все карты ты одевал в протекторы, компоненты не терял и даже не потер углов ни у одной коробки. В награду за это ты сможешь создать любой проект просто для души, и он обязательно будет успешным, какой бы утопией это ни казалось. Главное, не забыть добавить в него наклейки. Что это было бы за проект, чтобы ты издал? Какая это была бы игра? О, это была бы, наверное, игра, состоящая из одних одних наклеек. То есть... Вот представьте, поле из наклеек. Есть такая игра, называется «Чердер Стоун». Нет, повторять «Чердер Стоун» не хочется, спасибо. Но юмористическую игру я бы обязательно издал. Юмористическую. А вот есть что-то на — Don't drop the soul. — the soul. А. <laughs> Знаешь, мне кажется, что это игра, про которую думают все издатели, но никто ее никогда не издаст в России, потому что у всех я... наших издателей немножко, мне кажется, где-то будет что-то сжиматься по этому поводу, чтобы ее сделать. — Я не удивлюсь, что кто-нибудь ее издаст. Проэкспериментирует. <laughs> — <laughs> А, то есть найдется издатель-экспериментатор и сделает. Я понял. <laughs> Хорошо. Смотри, Александр Пузычкин спрашивает еще. На Кикстарте есть огромное количество эксклюзивного материала, крутых игр и контента. И вот, наработав репутацию, не хотел бы ты стать надежным посредником для доставки в Россию или считаешь, что это будет невыгодно? Скажи, пожалуйста, кто задал этот вопрос? Александр Пузычкин. Пузычкин как-то подслушивал идеи нашего офиса, видимо, потому что как раз этим мы занимались в ноябре. Мы рассматривали возможность помочь некоторым проектам на Kickstarter попасть на наш рынок, мы считали математику этого, этой взаимопомощи, но, к сожалению, с сертификацией при малых объемах наставных игр это просто экономически невыгодно, потому что то, что мы заботим, мы должны сертифицировать, сертификат стоит денег, поэтому экономическая целесообразность этого процесса. Ну, то есть Мне просто не будет. выгодно, да, получается? Да. Для меня это не выгодно, к сожалению. Вот Марсель а, Ханбуллин спрашивает, какого цвета на тебе носки? Сейчас? Сейчас, наверное, да. Классические. Классические, это белые или черные? Один белый, или черный, да? И наклейки еще. Носки с наклейками, это Нет, классические черные. Ну, про вопрос Алексея Суханова, который спрашивает, сделайте какой-нибудь анонс на девятнадцатый год, ты сможешь что-то сказать или Нет. 2000, в 2019 году мы выпустим несколько игр от компании Ancama. Каких именно, я думаю, скоро вы узнаете. Может быть, вы уже догадываетесь, какие это игры будут. Там мы хотим.. Всех это интересует, понятно. Нет, там будет власт. Хоти... Я этого не говорил, это вырежу. Ты можешь это оставить, понятное дело, что хорошо мы продолжим сотрудничество с компанией ела я думаю что мы сделаем анонс этих продуктов после нюрнберга это когда Это конец января начало февраля понятно ну, то есть будем ждать анонсов от фабрики игр в начале февраля вот ты можешь сказать что вы точно делаете дополнение к ну, мы его сделаем Ну вот смотрите вот хотя бы как что-то мы открыли как бы Фабрик игр будет делать дополнение к Удлеву. Когда? После Нюрнберга мы обязательно объявим конкретный срок. Смотри, Юрий Мещиков, ну ты знаешь, что это такой? Это известный российский изда ну, дизайнер настольных игр. Он делал, в том числе, например, стальную арену для Гага Геймс. Он спрашивает: а планируете ли вы издавать игры российских авторов? Планируем, Юрий. Я напишу вам личку и мы с вами поговорим. Вот это интересно. Юра, от Олега, смотри, я тебя связал, если что, с тебя, что-нибудь типа игры с автограммом. Это вопрос от Алексея Суханова. Какая игра у тебя в семье считается новогодней? Вот что бы ты на празднике играл? Я недавно делал, кстати, топ настольных игр, которые можно положить под елку. Там причем была как раз формула скорости и сказочной земли, мы с тобой в этом моменте совпадаем. Там 18 игр я общий сложности набрал. Вот какую игру ты бы взял себе в семью, ну давай не будем уже повторяться, уже ни формула ни скорости, ни на земли, во что бы ты поиграл еще со своей семьей на новогодние праздники? Этот вопрос, я на этот вопрос должен ответить из-за наших игр или из игр вообще? А, давай вообще. Во что бы я поиграл в Новый год? У меня маленькие дети. Уж... Поэтому в семье играю в основном в семейные, и игры на образование, на скорость реакции с моими детьми. К сожалению, не всегда я выиграю своих детей. Ну, это, кстати, хорошо, наверное. Наверное. Ну, мне нравятся хорошие семейные игры. В Новый год, мне кажется, я буду играть с детьми, поэтому я буду играть в игры молодого также издательства Муравьи Геймс. Хорошая есть игра Жми поэтому я буду играть в нее. Константин Королев спрашивает, какая игра тебя удивила больше всего в 2018 году? Какая из них была самая оригинальная из того, что ты играл? вообще И от меня вопрос сразу. Ты много играешь вообще в настольные игры, но ну вот, кроме тех, которые ты рассматриваешь на издании? Много ли игра? Играл бы больше, если было бы у меня больше времени. Что мне понравилось в 2018 году? Я был самая оригинальная, да, спрашивает. По какому критерию оригинальность? Не знаю, я вот например для себя, когда у нас сейчас, вот опять же, небольшой спойлер, у нас с Егором будет два топа в этом году. Mm -hmm. Один из них будет стандартный топ 10 любимых игр, который как менялся с прошлого года уже, а во втором будет как раз вот э, типа удивление года. И вот я там выбирал ту игру, которая, ну скажем так, либо я от нее не ожидал чего-то так такого, что вот я не увидел, либо эта игра, которая меня просто удивила тем, как она выглядит и как она играет сама в себе. Из последнего, это наш последний проект э, Раджи Ганга. Я бы, конечно, обязательно у нее сыграл, если бы моя копия не ходила по рукам. Э, потому что критерий победы, это просто взрыв мозга, это неожиданность была ну, для меня. Интересная механика. Потому что получается, что тебе надо не просто набивать очки в каком-то одном рейтинге. Тебе надо комплекс задач решить сразу. И я в нее обязательно проиграл. Ну да, она очень красивая, несмотря на то, что я не очень люблю этого художника, он оформил кучу всяких евро. Но вот в Раджа он как-то добавил красок, и у него все хорошо получилось. То есть, если бы там не было написано имя художника, ты бы поставил ему 5 баллов. Нет, она мне и так очень нравится. Просто фишка. То есть мы перешли на интервью, когда ты меня спрашиваешь меня. Хорошо, я отвечу. Хорошо. давай, давай, три вопроса от Олега в Гикмедии. Давай. Юра, я наблюдаю за твоими видеообзорами. Uh, у тебя всякие. просмотров 100, 150. Uh, я понимаю, что из них где-то половину смотришь ты, твоя жена и твои дети. Скажи, пожалуйста, ты планируешь рекламировать свое сообщество каким-то образом? Смотри, у нас uh, вся фишка в том, что изначально Geek Media рассматривалась как uh, фановый хабильный проект, и мы старались. Ну то есть мы ни разу ничего в него в принципе не вложили, нигде на рекламе не раскручивали. Мы планируем поддерживать эту позицию и не вкладывать деньги в проект, поскольку обратная отдача финансово никакой не приносит, мы не делаем платные обзоры. Рекламу самому сообществу и рекламу YouTube мы давать не планируем, да тем более, что в принципе, судя по всему, вот смотри, у нас YouTube запущен всего две недели, у меня уже там 160 подписчиков и просмотров на некоторых видео доходит до 5-6 сотен. Я считаю, что в принципе это нормальный подход, можно и без рекламы пока пожить. Хорошо. То есть тебе нравится твои видео, которое ты делаешь? Мне не очень нравится видео, которые я делаю. У меня очень пока плохо с монтажом, у меня очень плохо со съемкой. Но я же только начал, я буду прогрессировать потихонечку. Можно смотреть, что каждое следующее видео, не считай, те, которые Найс не снял, и все еще появляются в сети, они идут вверх просто по качеству. То есть тебе нравится экспериментировать? Не очень мне нравится экспериментировать, мне нравится прогрессировать. Прогрессировать? да. Давай... Ты считаешь, что у тебя есть прогресс. Да, я считаю. Второй вопрос. От... В ошибках? В ошибках мне очень помогает а, советами Илья Мусеев, например. А, мы с ним много общаемся, мне очень полезно все, что он мне говорит. Он мне часто рассказывает про то, какие у меня косяки в видео. В отличие от о, многих людей, он это делает в приватной беседе и никогда не говорит, что типа вот Юра, ты все всрал, как бы все прям совсем плохо. Uh, он говорит, что вот здесь надо подправить так, здесь надо подправить так, здесь надо подправить так. И мне всегда очень приятно такая конструктивная, когда эта критика идет с советом сразу. Вот Илюха, он все время подсказывает, что именно сделать надо и как подправить. Почему он не даже говорит, какую кнопку нажать, для этого надо сделать. Ну вы с ним очень похожи. Uh, ну, наверное, с тех пор, как у меня немножко борода отросла, как бы, да. Давай еще вопрос. Я уважаю очень Юлию Марсеева и его творчество, его его видеоподкасты. Юха классный. У нас, в принципе, все блогеры, которые работают на рынке, они молодцы. Да, Каждый старается. У нас, в отличие от тех же самых зарубежных блогов, люди, в принципе, это делают для себя, а не для того, чтобы заработать денег, в первую очередь. Вопрос задает Александр Алексанин. Он спрашивает, будете ли вы локализовывать игру Escape Tales – The Awakening. Это игра от компании Board and Dice. К сожалению, мы не будем, но мы знаем, что кто-то ее взял на наш рынок. Видимо, наше предложение то перебил Мы очень довольны, что все-таки игра будет на русском языке и будем ждать анонсов от игроков рынка потому что даже я не знаю кто ее взял я честно говоря, даже не слышал про эту игру хорошая нет хорошая да хорошая есть еще одна игра это вот кстати тоже интересно вот игру формула скорости кроме ела у нее разработчиком является компания Restoration games которая возглавляет рок-давио и он сейчас вот этой компанией Restoration Games восстанавливает, скажем так, и его привносит вновь на рынок а, но, ну, старые игры в новом воплощении. И он взял компанию в, в игру Fireball Island. Это такая огромная игра. Там вот такой выставляется пластиковый остров. Там катаются шарики по нему, бегают ваши фигурочки и так далее. Вот поскольку вы уже сделали одну игру от Restoration Games, вы посмотрели на Fireball Island вообще или нет? Мы смотрели, смотрим на эту игру. Сейчас у нас есть сэмпл этой игры, поэтому будем считать математику. Возможно, если она к нам подойдет, мы ее и дадим. Окей. Okay. Надеюсь, никто после этого интервью не будет. Я тебе и всем, кто приходит на наше предновогоднее интервью, дал задание: сделать да какой, отжаться. Отжаться 10 раз и сделать топ-5 игр, э, э, которых издают не ваше издательство. Oh, да. Расскажешь мне про них? Это задание мне пришло за 5 минут до эфира. Он oh. хотел меня подловить, но нет. Я уже ранее сказал, что мне нравятся детские игры, поэтому я скажу про игру от Muraway Games Жмилося. Хороший детский детский филлер, семейный филер. Дальше. <с000> <с000> Четвертое место. Почему? Нет, Но ну я не говорительный. Да, Они по Просто пять пришел. Ну, ты спрашиваешь меня про пять игр, uh -huh. поэтому скажу пять игр. Мне нравится а, серия Ticket to Ride от компании Hobby World. У меня есть игры, которые были локализованы ими, и еще большая часть, которые не были, все дополнения, включая десятилетнюю версию к юбилею. Я люблю эту серию, играю в разных компаниях, втроем, в шестером. Ну, это одна из самых популярных ну, игр для казуальных аудиторий, в принципе. Да, мне очень просто научиться, и она хорошо держит. Остается три. <свист> Остается три. А, опять же, с детьми, как семейная игра, мне нравится игра Маракеш от стиля жизни. Это при такой да. Знаешь? Да, там надо выкладывать коврики и продавать. Да, мне нравится продавать. Я продаю коврики. Но, но ты, видимо, как бы продаешь коврики оптом только, да? Я продаю коврики оптом, потому что чем больше ковер получается, тем больше ты заработаешь денежек. Опт всегда побеждает розницу. Я понял. Ну розница надо помогать. Коврами? Ну, в том числе коврами, видимо, да. Еще два. Еще два, дай подумать. Я люблю игры, которые локализует Константин. Компания Звезда, поэтому я не пройду мимо игры Azul, это абстракт, хорошо оформленный, э, который у меня дома лежит. И при этом это топ-1 Топ, игра, эсона, топ игра прошлого года эсона. Да, это топ-1 прошлого года по заслугам. А топ-3 это ваша Раджи Ганга? Мы стремимся стать топ-1. И последняя, пятая. Пятая игра будет игрой, в которой я не играл, но которую я видел на Эссене наших друзей компании Космодро Геймс. Это корпорация смартфона, она на русском языке называется. Я про нее читал, видел, что она собрала... Получилась Силов excellence от вас, Да, кстати, да. Между прочим, это хорошая заслуга. Mm -hmm. Ты можешь мне сказать какую-то еще игру на скидку? Из наших? из наших? Нет, наших не, не назовут так, меня. Ну да, так, ну, это же хорошо! Ребята молодцы, издали солидную игру. Я правда пока не играл, очень планирую в нее поиграть, потому что про нее достаточно много говорят. Ну, я вот тоже хотел отметить даже для, для себя, потому что это интересно, когда наши издатели э, с места рвут. И давай я тебе задам еще такой вопрос. Что ты нам готов сегодня... Показать из того, что еще люди не видели Ктуху? Это, кстати, было бы интересно Давайте мы покажем Да. Итак, по большинству у нас вместо сказочных земель и э, жуткой лавки Появилась огромная карабинь ктуху Варс Как вы в принципе, понимаете, во всех языках э, верхняя часть коробки одинаковая Она на английском языке Это силу силу вот силу маленького тиража ну, вот сзади здесь уже видно, здесь все на русском. Он ну, написан Ктулху все еще жив. Город Филиппс Лавкрафт. Игра с Энди Питерсом. Все на русском. Можно открыть ее, дальше? Конечно, давайте. Будет ли хорошо видно? А нас... Должно быть все хорошо видно. Вот, правило, это буклетик на 70 страниц. Он прикольный. Я его просто еще как бы, ну, я же в вестке его даже не видел. Он полностью на русском языке? Да. А, вот они о чем говорили обещали а, то есть здесь получается еще маленький анбоксинг такой как бы. здесь паншеты толстые у меня например автор редакции они тоненькие если они из плотного картона трехмиллиметрового а, а, если олег оставит мне коробку на некоторое время я сделаю анбоксинг и покажу вам в принципе все что внутри находится да. на сюда это выглядит очень круто пожалуйста сделаем это не три миллиметра мне кажется это больше чем три 3 миллиметра 3 мм 4 и в вырубка приятно такая. Ну, я про это все расскажу все в органайзере, очень миник, мешочек. Ну вот, а все остальное выглядит, в принципе, как предыдущие, как предыдущей редакции. Я покажу вам ктулку воду, ктулку. Очень, конечно, приятно, что все на русском, но поле на английском языке об этом насколько я помню, вы должны были предупредить, потому что мы когда переводили, мы даже специально по вашей просьбе в правилах указывали все э -э названия с на английском языке. Мы предупреждали об этом. Крутейшая коробка. Есть еще что-то? Покажи что-нибудь еще. Ты со мной придет большую коробку. И я вижу. Давайте. Даже... Доживать... Принес дополнение к игре формулу скорости. Опасные трассы Это уже тиражный образец. Юра. Смотри. Спасибо. Значит, здесь две новые трассы то есть двухстороннее одно поле. И должно быть 6 карточек. Они должны где-то внутри. А вот они, кстати. Тоже все рубашки на русском языке. Как мы уже рассказывали в новостях у себя тогда, после того, как я, соответственно, приехал здесь, трансфер со спецправилами. И это как раз вот то, что приедет вместе с базой в начале следующего года, да? Да, да, да. Мне, конечно, больше всего вот та коробка воодушевляет, потому что я заказал себе, в принципе, вообще все, и я очень жду, когда это все придет. Ну, кроме того, что у меня было, у меня было три дополнения, дополнительные фракции, я считаю, что просто они прям очень нужны для игры. То есть, ну, конечно, они не необходимы, но они очень приятно изменяют игровой процесс. Олег, и поскольку у нас выпуск предновогодний, может быть, будут какие-то пожелания своим и поздравления своим игрокам, подписчикам, клиентам, оптовым и розничным. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Каждая настольная играет новые впечатления, новый мир. Желаю вам, чтобы эти впечатления были положительными и приносили вам радость.